Друзья, всем привет! Сегодня речь у нас пойдет об вот этой Yamaha. И в целом я просто хотел вам рассказать, на что обратить внимание при выборе Yamaha. И когда вы приезжаете, условно ничего про нее не знаете, не хотите Yamaha купить. На что обратить в целом внимание, какие узлы и агрегаты, вот, которые помогут вам не ошибиться при выборе. Поэтому давайте я пробегусь быстренько, попробую положиться некий тайминг. Кому-то видео это будет полезно, ставьте лайки, не забывайте подписываться, много будет еще интересного. Итак, погнали! Соответственно, не забываем, ребята, смотреть ступичные подшипники. Они часто выходят устроенные махи, особенно если это не оригинал. Поэтому старайтесь лучше ставить оригинал и покупайте квассачи. Но это бокс. При выборе этой махи я не обратил внимания должным образом на кулак поворотный, в котором здесь был вертыш, из-за этого сильно люфтило. Мне сначала показалось, что просто не докручена гайка на шаровопоре. Оказалось, это не так разбитый кулак. Я попал в итоге на десятку на замену нового кулака, поэтому имейте в виду такие вещи. Далее проверяйте. Гранаты привода, потому что часто бывает, они хрустят, стучат или бывают повреждены. Так бы я хотел особое внимание уделить тому, что не стоит обращать внимание сильно на пластик, потому что пластик может быть оклеен различными элементами или просто быть окрашен. В данном случае он был окрашен для того, чтобы он был приятного внешнего вида. Кто-то его хочет сэкономить на этом, а не Кто-то хочет чуть подороже, они а обклеивать, Кто-то хочет вообще совсем по фэншу сделать, не покупают новый пластик. Но, ребята, самым важным остается это не пластик и внешний вид гризлик, а это остается техническая часть, потому что это самые дорогие элементы, которые стоит обратить внимание. После кулака поехали дальше. Не забываем смотреть вот в этих элементах. Очень часто бывает здесь вот э, лопается рама для особо райдеров, которые наваливают слишком сильно. Поэтому смотрите в этих местах. Э, больше слабых мест, особо сильных в этих э, элементах нету. Также не забываем проверять привода, гранаты на их состояние, работоспособности и колес. Соответственно, не забываем покачивать такой вот, приводящий на дамкрате. Не стесняйтесь это делать. Просите об этом. Либо свой приводите дамкрат, либо просите об этом владельца. Это самое будет большим для вас подспорьем зоне только, когда вы будете смотреть ее также следующего элемента на что бы я хотел обратить внимание это на элементы магнета крышки в данном случае и еще элементы рамы смотрите здесь в данном случае у меня производилась замену на что можно быть видно из герметики нужно соответственно спрашивать на каком пробеге это делалось и что делать для того чтобы понять что это не забывайте не стеснять скидывать пластик и смотреть различные узлы агрегат также существуют вот такие в раме трещины обязательно смотрите на них поскольку бывает провары, и не забывайте опять же смотреть на подушки в данном случае я сикнул, не обратил внимания на подушки здесь все четыре подушки были подушаты на мертвые поэтому смотрите в каком состоянии они просто топу подсовывай немножечко монтажечку и море состоянии или же потому что произведенную квадрике вы это не увидите также часто э, нечестные продавцы, поскольку мотор очень часто в коричневой жиже становится. Честно скажу, на самом деле на это сильно не стоит обращать внимания, но тем не менее один из таких элементов, который бы я все-таки обратил внимание, их начинают, как это говорит, вытравливать химии, для того, чтобы мотор стал белоснежным. Но когда вытравливают мотор слишком сильно химией, он становится серым, прям таким, знаете, прям серого цвета такого становится. Поэтому я думаю, что пробега в этом случае не соответствует действительности. Ну да бог с ним. Самое главное, мы не забываем это проверять мотор, чтобы он работал исправный, тарахтел. Поэтому всегда просите приезжали, чтобы у вас мотор был холодный, никто не прогревал его. Это один из элементов, который послужит при выборе техники. Далее обращайте внимание состояние воздушного фильтра и что находится под ним, насколько там сильно грязь, она есть. Это тоже очень важный элемент. Я очень сильно угорел на то, что Пленился залезть в крышку вариатора И посмотреть, что там находится И в каком состоянии, в принципе, узлы агрегата Из-за этого я попал на достаточно хорошую сумму Поэтому не стесняйтесь Скидывать крышку вариатора Крепится, в принципе, все это через подножку Сами видите, здесь всего лишь 6 болтов И здесь 4, и здесь 4 болта Снимаете подножку, вытаскиваете, раскручиваете винты Вот этим Это все закрутится на 10 ньютонов То есть все несложно сделать простым, в принципе, гаечным ключом Но вы когда снимете крышку, вы увидите, соответственно, все узлы агрегата в каком состоянии. Сразу хочу напомнить, что ценник одного узла стоит порядка где-то 15 тысяч рублей. Порядка там также около 20, ну, еще около где-то 25 тысяч рублей на все узлы, не считая ремня, можете попасть. Поэтому сразу смотрите, это ваша будет зона торга. Хочу особое внимание уделить все-таки Ямахе и вообще любой квадроцикл, который вы покупаете по на нем ездили по грязи, поэтому смотреть от того, чтобы он был по факту, знаете, там не ездили грязи нигде не был, это невозможно. Поэтому смиритесь с этим нормально, где будет трава и всякая грязь. Не просите от владельца, чтобы что-то чего-то было прям идеально близко к новому. Это нормально, когда вы берете технику условно 8-10-12 лет, назовем, в эксплуатации. Вы не найдете узлов, которые просто не были бы чисто идеальны, поэтому Относитесь к этому спокойно и нормально. Перейдем под капотную пространству. В принципе, в целом я бы хотел сказать: это не важный элемент, но тем не менее стоит посмотреть, чтобы в каком состоянии здесь все находится, и мы можем понять, глубоко ли чувак здесь плавал, носился и вообще какой режим эксплуатации. Все далее смотрим, не забывай, насколько в принципе здесь в каком части находится. Хотя скажу, что вот эта вот э, хреновинка, назовем. Э, вариатора она достаточно активно забивается грязью это нормально просто просто смотрите за всем также смотрите чтобы все э, были выведены вот такие вот сапунчики э, из редукторов не забываем смотреть состояние воздушного фильтра это о многом говорит о том в каком состоянии он был Мы... воздушный фильтр в данном случае воздушный фильтр очень вполне приличное состоянии но его требуется уже желательно конечно промыть с него пропитку как можно судить о том, что здесь действительно все в порядке? Это первая зона, грязная зона, в которой скапливаются всякие разные брызги, визги и все остальное. Вот. Далее мы ее аккуратненько снимаем, смотрим состояние снаружи. Далее мы поднимаем эту зону и смотрим, в каком состоянии здесь она. Мы видим, что здесь есть небольшие маленькие брызги, но в целом здесь все очень достаточно культурно, чистенько и особо не пролежно. Вот, вот если здесь будет, вот в таком состоянии, я бы очень сильно задумался и стал обратил внимание сильно на мотор. Имейте в виду. В целом некоторые ставят шноркелей, я не против шнуркелей, если их делают, поскольку люди разные, условия эксплуатации бывают броды и не броды. Просто для того, чтобы каждый раз не мерить полковой лужи, просто смотрите, как эти шнурки сделаны. То есть, если вы покупаете кадр, который шнурки, обязательно разберите весь пластик и проверьте наличие, как все это дело сделано, насколько это герметично. Но, честно скажу, Yamaha не особо сильно нужно, поскольку мы видим, что у нее уровень фактически чуть ниже бака находится, засасывается, но он сделан таким звоником, чтобы грязь не сильно залетал. Вот. Но в то же время ему будет не хватать, когда мы... Некто чай заделывают и проделывает, будет не хватать воздуха. Имейте в виду. Поэтому стоит на эти элементы также обратить внимание, нужно ли нужно наркеля либо вернуть обратно все сток. Так бы я бы вам обратить внимание и заглянуть в бак, что вообще там происходит, в каком состоянии это все находится, чтобы понять, вдруг там все-таки так уже не, не так все сладенько, вам придется удар залазить свои лапки, засовывать. Поэтому стоит на это обратить внимание. Еще проверяйте э, дроссельный патрубок, на котором ходят, Весь этот элемент под названием воздушный фильтр и дроссель для того, чтобы все-таки быть уверенным, что действительно все в порядке, и он не засасывал грязище, и... и за счет этого у нас не получалось, что мотор уже на грани гибели находится. Далее не стесняемся смотреть масло и смотрим его состояние. В данном случае масло свеженькое, скажу честно, ему пробег порядка 500 километров, оно имеет и такой а, вид, поэтому имейте в виду. В целом, про приборную панель особо я хочу отметить о том, что э, смотреть за состоянием таких вещей, как, например, соответственно, пробег и моточасы, насколько они будут э, соответствовать тому, что заявлено. Э, проверить на том, что переворачивающий кодык не перетворялся, я про это не буду. Это можно сделать не манипуляции, манипуляций, перейдя в меню приборки и посмотреть, что там происходит. Это найдете на просторах интернета, я этому внимание не буду уделять. Вообще, на самом деле, теперь начнем, начнем самое главное. Когда мы осмотрели внешние узлы агрегата, перейдем к тому, чтобы проверить, насколько состояние мотора живой. То есть, мы что делаем? Мы берем белый листочек на холодном двигателе, прислоняем к холодной трубе, заводим его и даем газу. И тем самым мы смотрим, что на листке на белом видно. То есть, это либо будет масло, которое очень сильно плюет мотор, это значит, жизнь мотора достаточно в таком непонятном состоянии. И поэтому, я думаю, предстоит будет дорогостоящий ремонт. Итак, погнали, значит, что мы сделаем? Заводим его. Да, и также смотрим по состоянию того, что насколько у него выхлоп э, становится. Хороший или не хороший, Поскольку, и опять же, не два, температура воздуха может быть разной. Вы можете спутать в зависимости от того, когда вы смотрите температуру плюс 2, плюс 3, э, дым, ну, выхлоп может быть достаточно цвет, такого непонятного тоже это имейте в виду. Вот, и дальше мы включаем, газуем. И смотрим не должно быть никаких прострелов если есть прострел, то соответственно либо лезть на двух клапана, либо что-то смотреть имейте в это в виду поэтому такие моменты очень важные не стесняйтесь понюхать выхлоп, чем вообще пахнет сам себе, он не должен пахнуть каким-то маслом каким-то горелым этим, если он подпахивает так и черный дым сизый идет такой. ну значит, я сейчас скажу, физ до мотора нужно будет лезть под кольца здесь все в порядке ну в целом, ребята, я хотел, в принципе, вот так вот рассказать про него. Сейчас заглушу. В целом, хотел рассказать про Имаху. таких моментах и узлы, смотрите, раму часто бывает. Вот, в целом, на что обратить внимание. А в остальном, дальше вы, по сути, ну, по сути честно говоря, особо сильно не узнаете что-то, если с ним не так, пока поле ну, глобально не осунетесь. В целом, вот, как бы, такие первичные элементы, на которые стоит обратить внимание. Дальше справ... спрашивайте на продавца насколько он лукавит, насколько он не лукавит исходя из этого вы поймете в целом, что насколько он врет, насколько он честен этому. и также не забывайте проверить это несложно, там есть болт масла посмотреть в каком состоянии в заднем редукторе и в переднем редукторе в целом так, ребята, желаю вам удачи в поисках хороших гризликов которые будут вас радовать и не будут вас ввергать в дополнительные расходы на их обслуживание да, забыл еще важный момент, проверяйте тормоза в каком они состоянии, тормоза должны быть вот такие то есть она не должна быть дубовая она должна быть хорошо работать потому что в данном случае здесь попадал на то что я здесь менял все ремкомплекты, всякие разные фигурки под названием резиночка уплотнитель, полировал цилиндр. это достаточно геморройно для меня было, вот. Но ну и тоже денег, это тоже до просхода, ребят. имейте в виду на которых можете попасть. Поэтому вот основные предметы торга. Смотрите, торгуйтесь делайте для себя выводы. В принципе, опять же, подписывайтесь на канал, много будет интересного. Нажимайте на колокольчик. Ну и в целом, наблюдайте за остальным дальше, ребята. Удачи вам всем и берегите себя. Не забывайте одевать шлем, когда катаетесь.